всем привет на моем канале сегодня буду готовить вот такие пасхальные корзинки из безе кому интересно оставайтесь со мной я буду готовить на швейцарской меренги она у меня уже завалена готова ссылочку оставлю под видео в описании или появится у вас сейчас в подсказках вот она такая плотная не течет не расплывается в принципе все хорошо мне захотелось сделать эксперимент, то есть то, что у меня возникло в голове, идеяка, это сделать корзинку из бизе. Я заготовила себе шаблон, зарисовала, то есть приблизительно, где что у меня будет находиться и вообще как это будет выглядеть, какие цвета где, какие насадки. И сейчас попробую это все реализовать. Насадки, которые я буду использовать при работе, это закрытая звезда на 5 лучей, здесь на выходе примерно 0,5-0,7 сантиметра. Вот такая насадка. Они все идут без номеров у меня из набора. То есть с одной стороны идет прямая, а здесь зубчиками как раз для корзинки. Вот такая насадка травка. Такая закрученная закрытая звезда. И обычная насадка трубочка. Либо просто обрезанный пакетик. Я еще не решила. Беру небольшую часть для корзинки и окрашу в нежно-голубой цвет. Без насадки. Беру насадку вот такую плоскую. С одной стороны зубчиками, в чистый пакетик и сюда же меренгу. Это очень удобно для того, чтобы потом менять насадки. То есть у вас меренга получается в одном пакетике одного цвета, а насадки можно менять на любые. И плиту корзинку в шахматном порядке, примерно. Достаю пакетик с меренгой и меняю насадку на звездочку закрытую и сюда же вставляю пакетик с этой же меренгой. Сначала сделаю ручку, а потом небольшую окантовочку. Часть меренги окрасила в коричневый цвет и отсаживаю веточки вербы. Здесь у меня уголок примерно 3 мм. Ну, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Достаю мешочек и возьму насадку травка. отсаживаю гнездо и в гнездо я посажу птичек не хочу цыплят не знаю почему хочется голубей белых поэтому отсаживаю наверное три птички. Убираю то, что мне не нужно, сглаживаю, делаю почки распустившейся вербы, с помощью насадки листика и розовой меренги я отсажу крылышки, крылышки можно отсаживать и Насадка открытая звезда, закрытая звезда, в принципе любая подходит. И клювик. Я мешки здесь не меняю, в принципе оно не окрашивается. Второй вариант. Так, шаблон вытаскиваю. Решила, что у меня вторая корзинка будет просто с цветами. Я возьму вот такую насадку тюльпан. Заказывала на сайте Алиэкспресс очень давно, наверное уже лет 7 назад, и ни разу не пользовалась. Поэтому сейчас будет тоже эксперимент. Я беренгу не окрашивала, поместила в кондитерский мешок. И вот такая очень красивая картинка, кстати, выходит. И сейчас отсаживаю здесь такие тюльпаны. С помощью красителей и распылителя я придам цвет. У меня осталось немного меренги, поэтому я ее окрашиваю в зеленый цвет и сделаю листочки. Для листочков я возьму насадку для розы. На выходе здесь 1 сантиметр. Она без номера. Отправляю сушиться в духовку. У меня духовка газовая, поэтому дверцу я приоткрываю сверху примерно на 10 сантиметров. Противень устанавливаю на самый верх, либо второй уровень сверху вниз, если считать. И проходит 1,5-2 часа для сушки. И сушилось 2 часа, плюс я оставляла в духовке полностью остыть. В принципе, оно досушено. И сейчас самое главное аккуратно снять корзиночки с пергамента не делайте на силиконовых ковриках потому что будет намного сложнее снимать и так как вот здесь часть довольно хрупкая велика вероятность сломать у меня как раз вот они на отдельных листочках я переворачиваю и аккуратненько снимаю то же самое Я взяла немного кондурина плотное золото, и разбавила спиртом. И хочу немножко тут детальки какие-нибудь прокрасить. Вот такое пасхальное безе у меня получилось в итоге. Очень необычно смотрится и оригинально. Так что, кому идея видео понравилась, была полезна, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, пока-пока!